Мама и влюбилась в парней ссыла. Мы снимать рэп. Давай я, наверное, лучше проедусь, потому что не дай бог сейчас авария будет. Какая авария? Пипец, блин. Здравствуйте! Здравствуйте. <реклама> Ты это, приводишься в порядок? Расскажите, чего вообще. Ребят, всем привет, кому доброе утро, у нас еще утро. В общем, мы сегодня снимаем отмазки, рэп-отмазки, чтобы вы понимали. Блин, как мне это мешает, фигня, никак я не могу ее снять. Как ты смотришь? Бабочка в глаз. Это, это просто ты большой. Да, совсем большой, ну да, если я так буду. В общем, ребят, мы сегодня снимаем отмазки. Блин, я еще не умылся, сейчас я в общем, только начну приводить себя в порядок, потому что у Леры сейчас репетиторство по-английскому там. Лерка собирается. Все-таки мы решили снимать рэп. Наконец-то, для вас. Ты так сильно макияж не накладывай. Вы ждали очень Я долго. Только на часик, чтобы нормально ну да, в принципе, что прыщики. Потому что, как на зло, вы знаете, накануне... Я только ее... что обсыпала... Ну. Ее конкретно, ребята, не критикуйте, пожалуйста, блин, а по поводу ее там прыщика внешности. Потому Поверьте. что это жизнь, да. Вот Итак, уже какой год? Бегаем, никто ничего не делает. Да, ничего не может сделать. Сейчас носи общем... еще одного дерматолога в Черкассах. Ну, посмотрим. Так, в общем, я сейчас тоже буду приводить себя в порядок, потому что Лирка первая. Ой, все-таки вы дождались, и мы снимаем от отмазки. Будет очень круто, я надеюсь. Так, ладно, я... Она под музон, под музон валится. Ребят, Лера занимается английским языком. Я ее жду, нам уже надо ехать снимать, уже приготовил штатив, камеры, в общем, уже хочу отмазки, уже хочу почитать Это кто такая? Это кто такая? Как ее зовут? Скажите, как эту девочку зовут? Девочка, как тебя зовут? А? Как зовут? М? Бубочка. Бурбочка моя. Как тебя зовут? любит пальцы грызть да. слава богу, я тебя уже жду, жду, да сколько же можно бля? вы шо, полтора часа занималась, Реша? нет, просто пока разобрались, пока кафе сейчас пятнадцать ну все, давай, быстро одевайся, пошли Попьешь, я уже все я... хорошо я уже собран все, буду вот так вот, ребята буду вот в таком образе в этой штучке. Джинсы, как ну, но не будет видно, потому что будет все крупными кадрами сниматься. Одевать. Ну одень какую-то, фу... Только без веночка, потому что скажут, как дура плачу, повторяйте. А не, не надо веночек, есть. без веночка. Да. Давай что-то. Да там тепло, наверное. Я футбол, я вот этой штуки буду. Это угу. Вот это. угу. А типа ты в школе в такой можно ходить? Типа, якобы ты со школы идешь? Нормально. Ну, одевай. Или вот тут было класс. А, ну хотя мы тогда вдвоем будем в белом. А -а -а. Ну вот это что, я тебе черкас привез. Ну, или это. Пусть будет так. Ну давай, одевай. Да, все, немазано все пошли. С собой возьми, там уже подкрасишь. Ты ж типа рюкзак возьми. А -а -а. Тебе же надо рюкзак взять, обязательно. Ты же со школы. Да это какой ты этот? Это не рюкзак, ты че? Вот этот рюкзак бежит. Почему тебе Почему не у рюкзак? Да это не школьный. Нет, это не школьный рюкзак. Ты че? Я хожу с таким школом. Не, реально? Да. Когда мало уроков, почему бы и нет. Ну тогда положи какие-то хотя бы либо, я не знаю, либо книжки, либо тетрадки. Жесть. Да, Малюша. Малюша моя. Мое-мое, мой мое. Я не, Я не пройду. Ну что, друзья, дождались вы. Идем полностью, практически, ну мы готовы к съемкам. Вот так будет Лера выглядеть. Я в такой вот футболочке, ну кофточке. Идем снимать для вас отмазки. Вы давно уже не слышали от нас рэп. Ну, надеюсь, что пора уже. Да? Ты готова? Да. Почему? Боишься? Давно не читали, давно не пели для вас. Ну, это тебе сейчас не песня. Записывайте, а то спасибо. Ну да, я тоже думаю. Песню было тяжелее записывать. Ну посмотрим сейчас. Успели, пока Лера прошла английский свой, она к репетитору да. сейчас ходит. А потом мне еще уроки делать, а кроссовки свои тестировать. Вот нормально, все. Порядки. Все будет нормик. Все будет норматик. И обратно сегодня Лера вяжет в три часа ночи. Чего? нам сейчас главное снять с тобой. Тебе главное видео. снять. У меня школа. Тут Пошли переходим. Переходим дорогу. Ребята, у нас сегодня тепло, на удивление. Да. Даже, да? Я вот так, не Даже без курточки. Mm -hmm. Я просто ее водой обмоею. Лера, она вся грязная, ее надо промыть. Нет, ну часа два точно. Открывай. Давай, давай, давай. Так, перчатки мы прячем. Угу. Потому что они нам. Блин. Или вообще их снять, да? Чтобы они не упали, не дай боже. Ты там можешь нормально их снять или нет. Нет. вот, они сняли. Так, а, э, вот готов провод сразу. Часто как... ты там, да, я вижу. Где? Куда? А, у меня ходить с круассаном бесплатный напиток. Если я возьму красан Тут не... если пять берешь, шестой в подарок А у меня уже есть подарок Подсоединяй, бери, Лер Ну, вытягивай телефон, чтобы чтоб номер был, да А какая разница, я тебе на этот Телеграм да скину угу. Да свой давай Так, мы сейчас посмотрим на эту присутку Вообще влезет ли Трещина не. Где? Ну. Где? Ну вон, трещина Где трещина? Ты что ты гонишь, блин? Трещина, блин ну, расскажи, бля. Подожди Надо подготовить, мы же на эту будем камеру снимать Или на большую Она на не влезет эту. сюда Она реально не влезет Опять... Не знаю, как ее сюда прикрутить, примутить Едем мыть машину Потому что грязная Для съемок нужно два кадра с машины а? Сейчас заезжаем на нашу новую мойку А, было мне туда Или мне туда знаю, Я сейчас на первую заеду А ну, блин, на Снимать. Вы мне не даете снять ток Да ладно Да Тикток а еще умеешь снимать Не финта себе Сейчас помоем с тобой Машинку Даже нету времени повытирать машину Вот как есть как помыл ее Вот так вот И будет все Сейчас для съемок нам особенно Передняя часть будет надо все, завела. Ты же помнишь, как букву Д? Нет. Лера, давай я, наверное, лучше проедусь, потому Чего? что, не дай бог, сейчас авария будет. Какая авария? Ну, как ты сейчас проедешься? Тебе надо остановиться, проехать вперед. Стоп нажать. Как это будет? Так, партию букву В. А чтобы ехать, Нет, чтобы ехать Д, Лера. А, Р это правильно. назад. Дальше. Ну и как сделать, чтобы Д было? Не отпускай ногу с тормоза. Не отпускаю. Просто даже можешь на тормозе держать, поняла? Я держу. Еще я. Подожди. по чуть-чуть. да есть. Поняла. Стоять на меня. Ребята, уже, наверное, прошло около двух часов, мы до сих пор снимаем. Сейчас вот берем скотч. Покажи, дядя. Вот берем двухсторонний скотч и хотим, вот чтобы камера здесь была блин, наклеить. Не знаю, как это сейчас будет. В общем, будем стараться или пытаться Во. Да, давай мне эту держи держи этот кусочек Сниму, я же тебе говорил да ладно сейчас попробую как-то есть вот так да блин он такой какой-то липкучий липкучий липкучий а какой должен быть скотч не липкучий Елки, он что-то не клеит нифига дай приклею Ну что, пристегивай. Давай, пристег... А я не могу. Давай. Пристегивайся обязательно. Ну что, ребята, с Богом. Вот такое вот получилось у нас чудо. Ты когда ой, ой, снимал, снимал ой, ой. и не нажал запись. Ты не тут, наверное, набрала. Или это. Мы с тобой не те стаканы взяли. Вот с этой Вася. Пипец, блин. Не те стаканы. Давай другой бери. Давай еще один закажем. Ты будешь всегда в таком стакане? Конечно. Нет, блин. Мы не те, Бог, мы... Мы не те взяли. стаканы берем. На. На. Это Пипец. Давай. И куда ты его добавляешь? Я не знаю. А куда его убрать? Э -э Тут же целая пенка, Пожи пипец. Тут же пена, пипец. А не куда его убрать, вам надо перелить его. Давай ну, я тебе. А, а, да, я, да то... то... Ознакомь, а, да, господи, блин. Что, переливать? Да. Да я сейчас как налью, то-то пипец. Давайте я, давайте. У меня же руки трусят. Это бак, тот стакан ей, да. А, ну то все, все Лера, я, все я готова Спасибо вам огромное Спасибо Типец, блин, ну, Лера фитбасе. Ну так а что я, блин Я, я думала, что я да, нет, это не ты, это я, блин Ты что, этими Фихнями и фигачишь А зачем ты шоколадным делаешь? Выкидывай это все шоколад, Крышки вставляй нам На. У нас тут уже одинаково? Да. Нам с тобой повезло. Хоть, хоть на, по ходу. Ребята, наконец-то мы дописали трек. Дописали. Наконец-то мы сняли его. Ребят, наконец-то мы сняли это видео. Я не знаю, когда вы его увидите. Либо на канале Видео Бэйби, или на канале Видео Бэйби Лайф. Лера уже сразу в уроке. В общем, я это все снимал-снимал. Сейчас снимаю это со второго раза. Потому что я не нажал на камере GoPro. Рек. Тебе внимательно наверх, на столбы, ребят. Вот когда заезжаешь в Черкасы и везде полностью, что? Солнечные батареи, ребят. Это так круто. А ты не, случайно не в ту сторону поехал? Я сейчас, я хотел показать. Так, а в той стороне тоже есть. Да, но они же в другую сторону развернуты, это Посмотри. Я сейчас развернусь, мы сейчас в Черкасах уже Потому что мы по этой дороге снимали По которой мы снимали как дура плачу В общем, посмотрим Я надеюсь, вам понравится этот трек Он зайдет вам Ну, такой хитовый припев Надеюсь, все-таки вы оцените нашу работу Поставите нам лайки Хотя мы никогда не просим Как говорят, мы не попрошайки Но в этом случае просто, если вам понравится Ставьте честно лайк Да? Посмотрим, на какой канал мы его выкинем. Вот так, вот так. Мама Не влюбилась в парней села. Меня обсуждает района. Ой, так. Длина съемки, это идем со съемок. А дай мне поросу свои штаны. Ага. <свеча> Уже. И в <холодный. клыш>